Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас очередная железная собака с шириной гусеницы 600 мм. Гусеница прошипованная. На буксе установлен двигатель марки Zongshen GB420. Также по желанию нашего одноклубника Петра была установлена фара на 60 Вт. Звездочки здесь 11 на 26 Стандартные. Под капотом у нас спрятался реверс-редуктор коробка передач. Переключение скоростей происходит на руле мотобуксировщика. Можно, не вставая с ней, включить нужную скорость. На руле присутствуют ручки с подогревом, блок управления двигателем, глушение, свет и ручки. Данный буксировщик уезжает в город Екатеринбург на Урал. Уезжает транспортной компании ПЭК из города Архангельска. А мы будем ждать фото и видео от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока!